¿A qué se requiere esto? ¿A qué se requiere esto? ¿A qué se requiere Отключайте маммань. Один из самых популярных блюд в Дагестане являются лепешки чуму. Возможно, как лепешки начинками. На втором месте блюдо хинкал, подающиеся костюмами. Ушки и костюмы стояли с белыми рубашки, темными штанов всех плечами, бешметов, сапог и приталенные тюркески с казарями Женщины, живущие в горах, предпочитали широкие длинные платья и штаны с ужасными изящен золотым узором на бураке. В качестве обуви носили шубяк или сапоги, а головной убор в каждом месте несколько отличался. Волосы убирали по шапочку чокту, поверх которой наделась покрывала, а за всем узорчатый плоток. Конечно, я смотрела ваш бой, это стало примером для меня. Ну и самое главное, ох уж этот тагестанский танец. Республика Дагестан. Итак, а мы с вами продолжаем наше путешествие. Итак, вы. Высоко...